Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сразу хочу сказать, что некоторые думают, что я занимаюсь политикой, это не так. Я не занимаюсь политикой. Посмотрите значение слова «политика». Причем не нужно говорить, что у него несколько значений. Нет, у слова «согласно логике», а я занимаюсь именно логикой, есть только одно значение и только одно. А иначе по законам логики невозможно общаться с людьми и даже самим собой. Общаться невозможно в данном случае, вести какие построения, если у слов несколько значений. Есть язык, и в нем только одно значение. Некоторые скажут, ну как, есть же синонимы, например, вот слово «рак», да, вот, или слово «спутник». Нет, друзья, вот есть медицинский язык, это язык, арго, это язык внутри языка, и все, не более того. Поэтому, да, на медицинском языке рак вот такое значение имеет. Ну вот у биологов рак это другое, <смех> это животное, ну как животное там, Так вот, поэтому у слов только одно значение, и политики это те, кто занимается управлением страны, государства, ну и, соответственно получают зарплату с налогов. Это ко мне не относится, я в данном случае ни сижу ни в Кремле, ни в Думе, и с ваших налогов с зарплаты мне никто не платит. Так что только логика. Теперь, некоторые почему путают еще с политикой? Потому что, ну, думают, если я вот говорю, там, скажем, об Украине, то значит политика. Нет, друзья, возьмем учебник математики. Вот там у нас что? Весь учебник практически различными примерами на основе, там, яблоки складывают, груши, апельсины, да, или вода у них втекает и вытекает через трубы. Так что это? Учебник сантехники или агрономии? Нет, это учебник математики на примерах. Да, я беру примеры из нашей жизни, я же живу не в вакууме, соответственно, более такие животрепещущие. Вот на сегодня это, скажем, Украина. Поэтому вот на основе Украины мы и изучаем логику. Вот. Именно многие высказывания, которые нелогичны. Нелогичны и, соответственно, являются в этом отношении фейком, ну, безграмотностью. Вот. Это такое небольшое вступление. Сегодня, наверное, получится длинное видео, потому что даже, наверное, вставлю некоторые картинки, рассмотрим. Я обычно этого не делаю, потому что считаю, что человек ну, сам должен находить источники, изучать, а не верить на слово. Изучайте, изучайте, ищите. Но, тем не менее, кое-что, наверное, покажу. Итак, начнем мы с одного изречения. Даже столк не изречения, а... С некоторого такого не логического высказывания Украины, опять не так, не высказывания. В общем, смотрите, украинцы считают, что Киев везде на картах, где есть Киев, значит это Украина. У них это знак равно, Киев равно Украина. То есть видите Киев, вот видите на картах Киев, все это Украина. Там Украина, все. То есть они, субъект права в виде города Киева, считают, что это и субъект права Украины. Вот. Начинают там, соответственно, придумывать себе историю Украины и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Ну, здесь я хочу сказать, что а, не, это, это нелогично. А, Киев, как город, он мог в разные субъекты права а, быть передан, существовать в различных. Поэтому никакого отношения это не имеет. Далее, соответственно, здесь есть такое высказывание, если я не ошибаюсь, в повести временных лет. Киев – мать городов русских. Часто многие украинские блогеры, политики любят это употребление. Вот смотрите, Киев – мать городов русских. То есть, ну, они как бы из этого делают вывод, что Украина – голова всему. Вот. что смотрите, вот, вот так вот Украина, Киев – мать городов русских. Что вы, русские, тут хотели? Тут Киев, тут мать городов. -то. Ну, это как бы не видеть э, очевидного, Киев мать городов русских или мать городов украинских. Вот просто решите для себя тогда, вот согласно этого высказывания. Ну, очевидно, что Киев мать городов не украинских, а русских. Ну, логично же? Логично. Чей русский город? Логично, логично. Я не буду рассматривать такие источники в поясе временных лет. Из карт я рассмотрю одну карту, но ну, вы можете их найти, карты посмотреть. Здесь нужно относиться с осторожностью, потому что ну, есть же и фейковые карты. Да? Вот. Тем не менее, к ним обращусь, потому что с какие-то мы источники должны рассматривать. Тут же как, чтобы определить, Фейк или не фейк, логика это же инструмент. Вот что вы в основу положите, то логика вам и вынесет на поверхность. Положите фейк, вынесет фейк. Поэтому какой источник лежит в основе, тот собственно в результате и получится. Фейк значит фейк. Более-менее, скажем, правдивый значит правдивый. Вот что такое анализ. Нельзя анализировать по одному источнику. Можно только у вас либо доверие к этому источнику, либо недоверие. Анализ тут сделать невозможно. Анализ всегда делается, когда информация поступает из нескольких источников. Поэтому вот эти карты мы смотрим из разных источников. Но ну, тут нам говорят Петр Первый там уничтожил карты, да, а в Европе как бы они остались. Ну, вот что есть, есть от того, собственно, пока отталкиваемся, все равно у нас другого нет. Пока что. Вот. И на этих картах, соответственно, смотрим, где у нас Украина. И есть только одна карта, на которую нам показывают Украины 1712 года, что ли, если не ошибаюсь. Вот. что там Украина, только она как не Украина, а в Крайне. Вот. Но когда мы читаем перевод, собственно, а что имел вот автор картографа, и оказывается, что это просто о границе Польши, о Польши. Ну, границе Польши, то есть показана граница Польши, никакой Украины там нет и в помине. В общем-то, вот и все. То есть надо текст читать просто что имел в виду картограф. И мы убеждаемся в этом, когда смотрим другие а, карты и не видим никакой Украины. Ее просто нет на других картах. А здесь, где показаны а, границы Польши, собственно, сам, самой Польши-то нет. А как так нет Польши? А где Великая княжество Литовское? Где Польша? И, соответственно, ну, раз их нет, ну, значит, то, ну, вот так логический вывод можно сделать. На всех других источниках они есть, значит, и здесь они просто это их границы. Вот так картограф показал. Вот. То есть к Украине это не имеет абсолютно никакого отношения от слова совсем. Далее, нам часто украинцы говорят о Киевской Руси. Вот попробуйте найти на картах на субъект права Киевская Русь. Просто попробуйте вы его не найдете от слова совсем. Нет такого субъекта права. Понимаете? Его нет, в нем никто никогда не правил, в этом субъекте права. Не подписывал документов от имени Киевской Руси. Понимаете? Была Русь. Все. А Киевская это просто прилагательное, которое придумали историки для своих ну, каких-то нужд, интересов может пропаганды, это уже не имеет значения. Понимаете, вот когда вы рассматриваете карты, когда вы историю изучаете, вам нужно быть немножко правоведом в этом отношении, а иначе вы будете глупости вот эти нелогичные совершать. Поэтому не было такого субъекта права Киевская Русь. Вот. Еще по картам 1712 года хочу сказать, наберите просто управление. Ну, я вам покажу попозже, просто момент, где поискать вот, управление, соответственно, кто управлял в а, различных государствах, различные века, года, там даже по годам. Вот. И когда мы посмотрим, мы увидим, что в 1712 году а, нет никакой Украины. Ни в 13-м, 1713 ни в 1714-м, ни в 15 ни в 16 никакой Украины нет. Ну вот, друзья, мы можете сами Википедию вбить. Да, понятно, что в Википедии нужно с осторожностью относиться, тем не менее. Вы Можете сами проанализировать. это. Да. Да. То есть здесь уже собран список глав государств. Вы можете видеть, что здесь можно уйти вниз, вверх. Соответственно, по исторической линейке. Да. И здесь что нам будет? Берем Европу, интересно, и смотрим, где у нас тут Украина. Ну, все, соответственно, в Асари, согласно алфавиту, ищем Украину. Да. Уф, А, Ц, Ч человек ну где украина нет украины мы находим такой субъект права в 1712 году который соответственно карта как бы нас отсылает да? но ну, где-то она 12 где-то 16 ну, мы сейчас посмотрим то есть здесь список глав государств понимаете вот когда говорят о субъект права соответственно субъектом права кто-то должен проверить и мы соответственно здесь ищем так вот Соответственно, 13-й год. Давайте посмотрим Европа. В 13 году находим мы в конце Украины. Снова Чехия. Трирское курсушество. Все. Нет в Украину. Хорошо. Смотрим. 14-й год. Снова Европа. Еще. Опять Чехия. Трирское курсушество. Нет Украины. Ну хорошо. Мы же дотошны. Опять смотрим здесь, в 2015 году опять нету. Куда пропала Украина? Киевская Русь, куда она пропала? Смотрим в 16 -м. Ну вот карта еще бывает в 1716 году. То есть вы здесь можете сами все эти годы просмотреть и найти здесь, попробовать. Киевскую Русь, да? Соответственно, еже в Украину. По всем водам пройтись, посмотреть, где у нас тут Украина. То есть, ну, нет ее. То есть, вот вам, пожалуйста, с чем можно работать. И вы уже сами делаете вывод. Как бы я за вас такого делать не буду, но что посмотреть другие источники и сделать вывод. И здесь хотел бы еще в продолжение своих. Мысли подтверждения вам показать. А, вот шестнадцатый год, да? Опять же смотрим Европа. Вот. И смотрим, смотрим, смотрим. Вот. Смотрим, смотрим, смотрим, соответственно. Вот. Российская империя. Конец 2017 год. Вот. Но то, что в 1894 это Петр I. Там же Русь была. Ну ладно, мы сейчас не к этому. Вот. Мы сейчас о том, что. Ищем Украину здесь в конце. Опять же, все по алфавиту. Нет Украины. Хорошо. Теперь смотрим распад, соответственно, Российской империи. 17-й год. Смотрим, что у нас с Российской империей. Вот, Российская империя. 17 год, соответственно, появилась Российская республика, Российская Советская республика, новые субъекты права, как бы, да, нарисовались Ленин, Свердлов, Каменев, и внимание, вот они появились, новые субъекты права, и вот она Украинская народная республика появилась, то есть после распада Российской империи, не раньше. Вот она появилась как субъект права. Председатель Центральной Рады Михаил Грушевский здесь. Вот, друзья, то, что касается, соответственно, когда на исторической арене появился именно субъект права Украина. Но здесь она появилась как Украинская Народная Республика. Ну, тем не менее. Вот так. Соответственно, и Киевской Руси вы там нигде не найдете. То есть это вот такие логичные выводы. И здесь еще хочу сказать, вот есть, ну, было на исторической арене Королевство Польское да, и Великое Княжество Литовское. Они, вступая в унию, заключая унию, речь Посполиту образовали. Не Украину, речь Посполиту, республика переводится. Где там Украина, откуда она взялась? Мы даже, когда посмотрим, многих вводит в заблуждение термин Литовское, Великое Княжество Литовское. А посмотрите там документы оборот, На каком языке деловой, вот, соответственно, документ оборот велся. А велся он на русском языке. Потому что часто выкидывают, оно не просто Великое Княжество Литовское было, оно еще и русское, и жематийское. Но это вот выкидывают как-то и не смотрят на каком языке документы оборота государство велось. Русский язык был там официальным языком, на нем велся весь документ оборот. Вот вам и Литва. Вот логику. Вот вывод делайте сами дальше, логически. Кто же там жил на этой территории? Далее мы смотрим. Соответственно, там в то время велись войны. Вот. И вот эта вот речь Посполитая ее разделили три страны. Австрия, Пруссия и Россия земли перешли трем странам разделили их между собой и смотрим Российскую империю там были уезды там соответственно Киевский там Харьковский все это и самый тут интересный момент который мы посмотрим это перепись населения вот это уже интересный документ она в Российской империи была одна других нет вот. но документ сохранился его можно посмотреть и там интересный момент по каким критериям проводилась перепись. Одним из критериев был как раз по языку. Там нет такого слова национальность, как таковая. Там язык польский, там разговаривали там, на молдавском, на каком, на русском. Все. И, соответственно, территория. То есть там уезд вот, малороссийский, там белорусский. То есть там в скобочках стоит там, молор, Малороссия, былор, Белороссия. Ну, а Польша там, понятно, пол, все. Вот так там все было организовано в Российской империи. И когда мы видим, соответственно, вот эти уезды, Киевский, там, харьковские и так далее, то там рус написано. Русский язык. Там разговаривали на русском языке. И в Беларуси, Ну, Минск, там вот эти все города, которые сегодня как бы считаются белорусскими, там русский язык. Ну, вот давайте рассмотрим еще там документ. Это самый Всеобщая перепись населения в Российской империи 1797 года. На что здесь <свят> обратить внимание? Да? По уездам с указанием числа лиц, преобладающих родных языков. Вот так. И здесь давайте сразу, в первую очередь, интересный момент. Это именно сокращение. Объяснение принятых сокращений то есть рус, русский мармала русский барбелорусский ну и так далее мусорский литовский, болгарский, польский и здесь нам интересно будет я не буду все их показывать сами можете скачать просмотреть ну, вот киевский с киевский соответственно Рус. 452 тысячи из них малоросов. соответственно в скобочках дано да, вот из русских моворосом 304 то есть на ну, 150 то есть сейчас так молодороссные себя назвали, слабые русские. Ну или Великоросс так назывался. Здесь я Великоросов не нашел, но просто русские и все. Ну. То есть вот они русские. Были тут и евреи, и поляки, немцы в Киеве. Ну. Как бы все расписано, смотрите сами. Ну. Где здесь украинцы? Ну, нет. Просто русские. Малоросы, русские. Все. Вот, пожалуйста, документ. Вывод логический. Можете сделать сами. Делайте выводы сами, друзья. Откуда появилась Украина? Украина, соответственно, появилась, когда Российская империя ее развалили, она распалась. Здесь господа подсуетились и, соответственно, ну, какие господа, там уж сами разбирайтесь, какие господа. Просто вот этот субъект там, они там, народная республика Украины, начали вот, соответственно, создавать. Потом это все закрепилось в СССР, ну и уже СССР, соответственно, все это закрепил. Создал уже, так скажем, Украину в том виде, в каком она есть сейчас. Но, вот, там и конституцию создали, и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже совершенно другая история. Но не совсем, мы все-таки рассмотрим момент СССР логичный в том плане, что, смотрите, многие же сегодня националисты в Украине, блогеры, политики, тот же Гордон, они же нам рассказывают о том, что мы хотим быть независимыми, мы хотим быть суверенными. Друзья, вот я вам покажу, посмотрите, соответственно. Итоги референдума 1991 года, более 70% проголосовало за СССР. То есть, вот эти национальные товарищи, они вот эти 70%, те, кто проголосовали остаться в составе СССР, назвали дебилами. Понимаете? Они их назвали дебилами. Нет, вот 30% это правильные люди. Они проголосовали против не оставаться в СССР. А остальные, видимо, дебилы. Но для них получается так. То есть они вот это меньшинство говорят, меньшинство право, меньшинство хотело, понимаете, вот меньшинство хотело вот этой самой украинизации. Э, суверен... ну, она и тогда была и в составе СССР суверенная. Просто почитайте Конституцию Украины. Суверенная она была и там. Вот. Просто о том, что вот разделение, вот то, в каком виде они сейчас до последнего украинца хотят драться. Ну, это да. к чему они приведут просто страну. И это, понимаете, говорят, что большинство нет, меньшинство. Вот эти 30%, здесь еще какой момент интересен, они же качат там еще а, в СССР, сталинские репрессии, 37-й год, Голодомор и так далее, и так далее, все как было печально. То есть вот из этих 30% что все 30% были под сталинскими репрессиями. И все, кто попал под сталинские репрессии, все были овечки невинные? Преступников там не было совсем? Ну, давайте, предположим, хотя бы 50%-то были преступники. Наверное. Что, ну, ну, все невинные прям, да? Невиноватые мамой клянусь, что ли? Уголовное дело-то просто так же не возбуждается. Так не бывает, что все, все вот эти процентов 30% из них все 100% ничего не совершали, никаких преступлений. Все овечки невинные. Вот. То есть, ну пусть даже 50%... То есть вот, вот это невинное, да, вот скажем хорошо, 50% это невинное вот это вот меньшинство, которое хотело, соответственно, украинизации полной, чтобы вообще делиться и быть вот... То есть меньшинство пошло против большинства. Ну вот, друзья, давайте посмотрим теперь по СССР, РСФСР. Как я уже сказал, 70% процентов украинцев желали остаться в СССР, но мы здесь рассмотрим не вопросы и желания в СССР, они еще говорят на ну, вот, сталинские репрессии, как плохо жилось в СССР. Ну, тогда получается, что 70% процентов населения попало под сталинские репрессии в Украине что вот прям такой или вот в СФСР, в смотрите, получается, проголосовало число граждан, включенных в списке и число граждан, принявших участие в голосовании. И более 70% 79 миллионов, однако, из тех, кто ему право голосовать. И что же тогда были такие вот прям репрессии репрессии, что вот в РСР 79 миллионов, а Украинские 31 миллион проголосовали за СССР. Действительно ли были такие страшные сталинские репрессии? Или эти 70% дебилы, и только повторяю, вот эти получается 30% украинцев, они не дебилы. Вот. Логические выводы. Можете на основании того, что я сказал, сделать, показал вот этот вот итоги референдума. Но можно сделать логический вывод Или... Мы в основу положим измышления фейковые различных солженицы. Солженицын у нас кто? Писатель. У него художественный вымысел. На основании его книг нельзя делать вывод. Вот есть документ, референдум, вот его итоги. И получается, что либо нам придется поверить в то, что 70% вот, это дебилы, их Сталин гнобил в тридцать седьмом году. Да не догнобил, они все равно проголосовали за сохранение СССР. Ну Либо, повторяю, получается, меньшинство. И из этого меньшинства, это получается, что у нас, так, Украина получается 8 миллионов, ну почти 9 миллионов, это попали в сталинские репрессии, да, украинцев что ли раз они голосовали против СССР, 9 миллионов только украинцев попало в сталинские репрессии, что ли? Вот оно как было. Или, или нет, или по другим причинам. Против СССР были. И все, кто попал в сталинские репрессии, повторяю, они все были прямо зайцами, зайками невинными, Или все-таки они завершали уголовные преступление. Просто... Л логика что говорит о том, что не могут быть все невинные. Не, мог, не могут. Так не бывает. Процентное соотношение, да, Во всяком случае, там оправдательных приговоров было, да, в отношении как сейчас. Но мы а, не помним, сколько процентов уже сейчас менее одного процента. 3-4% было приговоров, сейчас менее 1%. Это сталинские репрессии, против которых украинцы, соответственно, там... Ну, не все, а вот именно меньшинство. Вот мы сегодня можем с уверенностью просто говорить, что именно меньшинство украинцев поддерживать вот этих украинских блогеров, политиков, которые нам рассказывают про сталинские репрессии про злую Россию, злых россиян и так далее, и так далее. Вот. это логика, друзья вот на примерах Украины просто я вам показываю как логические выводы просто что ложится в основу как искать источники что нужно положить в основу ну и соответственно, какой вывод вы получите ну а если вы в основу положите фейк, измышление там, скажем, того же Солженицына ну что вы в результате получите фейк и получите это логика. И они нам говорят, нет, все украинцы прям так думают. Вот прям все-все. Ну это что это? Делайте логический вывод. Это ли не пропаганда в чистом виде? Когда меньшинство, фергает большинство вот в эту плоду. В войну и так далее. Пишет историю, соответственно. Начинает фальсифицировать. Вот. Отказывается от происхождения своего. Говорят, что русских тут никогда не было. Как так? Как вот логические выводы? Я вам просто даю информацию, логические выводы вы сами из нее можете сделать. Если вы посчитаете, что я где-то тоже вкидываю фейк вместо достоверной информации, ну, вы можете оспорить, сделать свое видео, можете мне написать в комментариях, что нет, все не так, вот, тут, вот так, вот так. То есть какой-то предмет для обсуждения, чтобы был. Какой-то документ, что ли. Ну вот, как-то так. Ну что ж, на этом, друзья, все. Автономы лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. До следующего видео.